20 февраля да, 2017 года, и у нас есть два студента, которые приехали к нам из Бельц, муж с женой Семен и Юлия Граднюк, они пахали целый месяц для того, чтобы завершить курс «Успешное общение в продажах», вот такие они. Давайте их поблагодарим, их за их силу, мощь вас сертификатами, пожалуйста, вам. Спасибо. Здесь есть э, тот курс, который вы проходили, Спасибо. именно буклет, вы можете им пользоваться. Юлечка, Спасибо. поздравляю, держу. Спасибо. Молодец, Спасибо. тебя тоже. Ребят, что-то сказать, ребята, вот что вы получили тогда? Чего вам от этого, что вы прошли? А, ну, этот курс очень меняет так, людей, меняет меня, поменял меня, поменял мое отношение к работе, на работе, к моим сотрудникам, когда носить до них то, что требуется, то, что они должны выполнять. И не только в работе, как бы он и в жизни помог взглянуть на жизнь вообще с другой стороны, на домашние дела, на, ну, в общем, на все он как бы научился на все смотреть с другой стороны и показал, что многие вещи делаются неправильно. И очень даже хороший курс, который помогает. А как у вас там по делам? Ну, между собой? как Вы же муж с женой? Дома как? Ну, курсы не курсы, но все равно, как бы, дома что есть, ибо и местного значения, как угу. бы, как, как у всех. Угу. Так что, ну, что могу сказать? Юль, как бы... ты что хочешь сказать по этому поводу? По этому? Да. Вообще, как у вас с общением сейчас? Ну пока еще не понятно. Непонятно. То есть ты не можешь понять, что изменилось, да? Я еще не успела Но со временем все будет ясно и видно дальше. Хорошо. А что у вас сейчас получается вообще не лучше, чем было до того как? Ну у меня то, что я уже более понимаю то, что люди от меня хотят. И как правильно донести до них то, что я хочу, чем я хочу. И получается? Хорошо, а у тебя Сим? У меня было много в принципе проблем с этим, имеется в виду того, что э, я не мог, когда приходил домой я не мог выключаться с рабочих дел на домашние, не, не, не мог переключаться. Этот ага. курс мне очень помог в этом, потому что э, как бы там есть ТУ 0 присутствие. Тренировочные да. упражнения? Да но как бы и успокаивает одновременно, uh -huh. и помогает тебе переключиться и, при, и, и присутствовать там, где тебе надо и при, при общении с, люб, с любыми людьми. Uh -huh. а, плюс, в принципе, еще в работе то, что мне помогает, помогло, я по-другому начал доносить до своих подчиненных то, что они должны делать. Uh -huh. и а как вы, вы, ну, изменилось выполнение их? Выполнение изменилось, но те которые, те, которые не понимают до сих пор, чего им надо, как бы мы с ними прощаемся. Ну, люди разные. Да. Хорошо, поздравляю, всех. Спасибо. Спасибо тебе за мужество, желание. Поздравляю за помощь Сейне. И вам как говорится, успешной жизни дальше. Спасибо. Да, спасибо, спасибо вам. Да. Счастливо вам пути домой. Удельца. Да, я думаю, что мы еще много раз увидимся. Мы будем приезжать к вам, и к нам. Всегда милости просят.